Все участники, которых вы здесь видите, будут строить постройки из 10, потом из ста и тысячи блоков. Так, Гусь, иди на свое место. Нет. Так, ну что, участники, все готовы? Ой. Что да? Знаете, какая у нас сегодня тема? Нет, нет. Короче, сегодня вы можете построить все, что захотите. Ну, типа свободная тема. А Гуша, что ты хочешь построить из 10 блоков? Mm -hmm. Не знаю интересная постройка nope. Так, а ты что хочешь построить? Лицо какое-то интересное Ага, а ты? Баскетбольное поле Баскетбольное поле из 10 блоков? Ну ладно, посмотрим У вас ровно одна минута на строительство И время, кстати, уже пошло Все, время вышло Постройки из 10 блоков должны быть готовы. Давайте их смотреть. Начинаем мы с первой постройки, и это у нас лицо. А может, его раскрасишь? Типа мы этого не видели, что ты это раскрашиваешь. Так, все идемте сюда. Гусь, я вижу, что ты строишь. Вы видите перед собой первую постройку. Как я понял, оно ничего не может делать. него просто можно смотреть. Вот наши оценочки. Сейчас я их посчитаю. Ты получил 39 из 50 за вот этот смайлик mm -hmm. с постройка Агуша, и эта надпись нет ну я не знаю что за такого креативного просто слова нет я хотел писать не знаю времени ага ну и богов бы не хватило yeah. я ставлю 10 это прикольно и получил 33 очка смайлика передел надпись нет Включи Пвп. Зачем? Так, ну давай посмотрим. Ой. А где моя кепка? Ты что делаешь? Ты кому-то только что платформу сломал. Что это за пушка такая? Ай, это. Я ставлю 10 за креативность. Так, это все-таки опасный кубик. Ай. О, это же настоящий вертолет. Там у нас смайлик, надпись, пушка. А вот это, это целый вертолет. Дай порулить. Какой-то сумасшедший вертолет из 10 блоков. Держи! А, а, что он так крутится? И, кстати, он еще летать умеет, прикольно О, нет, я подогнал Это больше, знаешь, на что похоже? Это похоже на э, бомбу Которая так летит, а потом так джи -джи. Ну, короче, падать должна А вот она падает, и бах. 40 очков из 50 Ты пока что на первом месте, босс На одну очку опередил Мэнди я О, это постройка гуся Баскетбольное кольцо Только оно квадратное и кривое Тогда я тебя попробую забить О, Я забил? Или нет, я не увидел? 4, 4. О, 4. да, мы знаем. Я 9 поставил. 4, 5, 5, 5, 5, 5. Я не всем, я один раз 8 поставил. Получается, из 10 блоков на первом месте босс, на втором Мэнди, а на третьем гусь. А я на новом. На постройке из 100 блоков я дам уже побольше времени. Целых 10 минут. Что речь, как это? Время пошло. А что строит Агуша, я вообще без понятия, потому что это что-то странное. Похоже на платформу. Венчик, ты чё делаешь? О, волшебное яйцо. Даже звучит волшебно. А гусь? О, гуся тут пустая платформа. Неправда, неправда. Наверх? Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Ты что, вышел за свою зону и захватил? Чё зону? Да? А, у тебя нормально. Я уж подумал, ты решил всех захватывать. И время вышло. И постройки из т тоже готовы. Я уже вижу прям очень крутые постройки. Например, вот это заколдованное, зачарованное яйцо. Или вот этот я, который сидит здесь. Или вот этот остров тропический вообще. Это машина апокалиптического времени. Понятно. Ну, это приятно, то что сразу первая постройка, она что-то умеет. Миниган крутится. Можно, включить фары Можно. Короче, ой, безумная машина. А кататься она умеет? Ну, в принципе, думаю сможет. Да. Пост-апокалиптическая машина, которая не едет. Да. Там, Там еще сзади Джон Патрик да. Я вообще ее завозьму Я оставлю 9 только из-за того, что она не умеет ехать. Машина Агуши. Или это не машина? Кораблик? А, точно, это кораблик. У него тут такие моторчики, чтобы плавать. Очень быстрый пароход у тебя получился. Да? дайте ко мне руль. Так, сейчас я попробую поводить. А! Нет, пароходик! Ладно, живые, надо бежать. Такой прикольный, я ставлю за это 10. О, эта постройка получилась. 41 очко. Пока что на первом месте. Агуша. Загадочное э, яйцо, которое построил, как твой ник читается, Йенкенг, ой, это что за утюг? Здесь у нас само яйцо, на которое сверху падает свет, ну вообще это просто фольга. И также здесь вот такие, какие-то непонятные свечащиеся штуки, но наверное они очень важны. И ты теперь на первом месте. <звучит> Это танк, который построил босс. О, у него даже сзади, смотрите, труба выхлопная есть. Танк умеет ехать. Это <звучит> большой путь. Также можно э, стрелять. Вот... <звучит> Башня крутится. Е... А, <звучит> пушка может подниматься вверх. Можем, типа, вот так вверх пью. Танк прям очень механизированный, даже немножко красивый. 41 очко. И ты на втором месте. А, вот это уже постройка ватрушки. Договор, я вас не ем, а вы мне 100 тысяч золота. Тут стою я, смотрите, какой красивый. Тут сидит зэк, и он говорит, да. А вот здесь у нас э, гусь. Куда твоя штука девочка? Которую... А, вот остров необитаемый. Даже вон там что-то растет. И вода. Во втором раунде в постройках из табогов побеждает Генкен со своим загадочным яйцом. Айенком ты Базар 1099 рублей И теперь давайте приступим тогда к финальному раунду В котором вы будете строить что заходите Из 1000 блоков Эпично, да? А, час Так, я думаю, вот эти квадратики маленькие Кому больше надо, подружки? Ну на, мне А, все, у меня стекло кончилось, так что никому больше не смогу сделать Ну как, вы закончили? Нет. Еще 12 минут осталось. О, oh ма, Давайте посмотрим, что за постройки из тысячи блоков здесь получаются. Ого, тут гуся у гуся какой-то уху Это типа домино, но только ухино. Типа от уха. Ого, у босса какая мощная лодка из хлеба. Анна, увидим, что тут будет через 10 минут. Bye. Oh. Время вышло. Кто меня сюда затащил куда-то? Я же таймлапс снимал. Закончилось строительство построек из тысячи блоков. И начинаем мы, конечно же, с первой постройки. Ну да, с какой еще начинать? Залезай садись. Так, садимся сюда, нажимаем на кнопку и все ломается. Yeah. И это вот такие рабочие гусеницы. Вообще рабочий вездеход. Как у по нем получился довольно э, мощный. Такой вот э, залезает не особо. Я ставлю 7. 7, 7. Все, сейчас тебе семь поставят. Так, 7 на пять тридцать Ты вроде бы всегда 35 очков получают Идем мы mm все -hmm. теперь кагуши о это похоже на грузовик. Только почему такие огромные колеса? А, я сделал грузовик полностью, работает шестеренка. То все с шестеренки что ли? Одна шестеренка упала. Где? Да, кстати, упала. Шестеренка упала. Как он ехать будет, интересно. А... Все, грузовик сломался. Ой. Ой, ой, ой! а я понял короче допустим что он ездит там еще одна шестеренка у тебя отвалилась так ну получается у тебя такой грузовик который работает полностью на шестеренках это супер мега, замечательно 35 с половиной очков и обогнал Минди на полочка ай кто ко мне шарик прицепил помогите! ну спасите меня так теперь заходим в самый этот расслабляющий Самый крутой пейзажик за сегодня. Потому что это единственный пейзажик вообще. Смотрите, здесь сколько всего красивого. Удочкой можно поймать э, Я рыбу. 10, 10, 10, 9. Эта постройка набрала. 49 очков. Это первое место. А где тут постройки? Так, это что-то гусеничное, которое построил Вотвушка. Похоже на вездеход. Постапали коптички тоже. Постополикапевтический. Ладно, короче, поехали. Здесь есть рабочие гусеницы, представляете? Рабочие гусеницы, это уже круто. Вот это что-то. Можно зайти внутрь. Вещенный трон только для уха. Ага, это унитаз, да? Спасибо, не надо. Так, здесь у нас сидит сам ватрушка, который смотрит прям в стену. Постополикапевтический. Постополикапевтический. постопали короче сталкеры. Да. Оцениваем, я ставлю 10. Ай, куда? Что? 45 очков ты получаешь и на втором месте, короче. Бля -бля. Это лодка босса. Она полностью состоит из хлеба. Это прикольно. Так, внутри тут. Ой, тут не пролезть даже. Так, здесь у нас есть такая турель, но сначала, я думаю, нужно залезть внутрь. О, можно так от первого лица крутиться и стрелять. И последняя из тысячи боков нам ее покажет уху но какой-то а получается мы должны нажать на кнопку тут такое палка ударит это и ну все начнут падать и упадет прямо сюда Давайте проверим. поехали поехали работает поехали Круто, домино работает. Здесь, во-первых, все красиво, во-вторых, все работает. Я ставлю здесь. Ты, Агуша, зачем ты все испортил? Вы что, хотите отдать победу пейзажу вместо того, чтобы дать победу крутому домино? Да. Ты получаешь 43 очка. На этом это видео будет заканчиваться. Вот прошлая часть этой рубрики. Нас ну, с вами был День, Матрушка, Гусь, Минди, Агуша, Янкинс и Незаки. Всем пока.